Как сохранять суперчувствительность к изменениям, с которыми происходит мир? Это сложно, потому что все всегда сосредоточены на своей работе. Как мир допустил ситуацию с Крымом в середине 21 века? Думаю, так случилось, потому что этого никто не ожидал. Как современным предпринимателям быть все время в тренде как их ловить включается огромный плюс интернета сейчас можно выйти на глобальный уровень bitmine презентовал новый ASIC, который в три раза более производительный чем предыдущий у меня вопрос что завтра это происходит во всех сферах раньше говорили о том что каждые два года скорость удваивалась это происходило за счет улучшения чипов и все более тонких транзисторов. Сейчас, когда я сижу э, на туалете, первое действие, которое я делаю, я смотрю э, YouTube-анализис. И когда я отключаю его, я думаю, что это уже не мое пространство, это уже мировое пространство. Где прятаться завтра? Да, нужен собственный отдельный туалет. Мы приглашаем на эту сцену Йогана Норсберга, который на протяжении 90 последующих минут расскажет о трендах будущего. Йоган, welcome! Существует тезис о том, что если вы хотите быть лучшим в чем-то, вам надо себя окружать людьми, которые в тех направлениях своих лучше, чем вы. В свое время мы начали процесс и по коучингу, и по оффлайн-мероприятиям, и по многим другим процессам с моим давним учеником, партнером и товарищем Сашей Ковтуненко. Именно он занимался построением всех продаж. Знаю его достаточно давно, и он настоящий мастер своего дела. Поэтому я хотел бы вам предложить Зайти и посмотреть его бесплатный вебинар 21 февраля, который называется «Как превратить поток клиентов в деньги». Он там будет рассказывать много очень полезных вещей, в том числе, как построить систему продаж, как систематизировать работу ваших продажников и многое-многое другое. Если вас вообще интересует тема продаж, я думаю, это к вам. Тем более, это бесплатно. 21 февраля, ссылка в описании. Как ты обычно проводишь время в Киеве, и что есть фаворит э, для тебя здесь? Почему ты хочешь возвращаться сюда второй раз? Ну, потому что это новое место, которое мы в Швеции и в Западной Европе недавно как бы заново открыли. Это самые центры Европы, но в то же время неразведанная территория, поэтому бывает здесь интересно. Какое твое любимое место в мире? Думаю, мое любимое место – это мой летний домик на западном побережье Швеции, далеко от всего. Ну, если не говорим о Швеции, говорим о другой стране. Я предпочитаю места вдалеке от всего. Назову, пожалуй, Новую Зеландию, потому что она и далеко от всего на свете, с другой стороны планеты. Это моя мечта. Это мой план. Да, но в то же время у них там очень открытое мировоззрение. Тамошние люди быстро определяют, что станет следующей крупной темой. А поскольку живут они далеко от всего, им приходится быть очень изобретательными и креативными, и выдумывать, например, все эти безумные виды спорта, вроде банджи-джампинга и тому подобного. Если бы перед тобой сидел класс студентов, 20 человек, и тебе надо было научить их глобальному мышлению, сколько бы тебе времени понадобилось, из чего бы ты начал? Как сказать? Можно пробежаться по верхам, показать какой-то конкретный пример. Скажем, можно рассказать, как технологии и глобализация мгновенно открывают людям доступ к новым идеям и новым возможностям в любом уголке мира. Можно рассказать о 15-летнем парне из Малави, это в Африке, который вдруг построил инновационную ветровую турбину в месте, где раньше и электричества-то не было, потому что учится и пользуется идеями других. Но можно и рассказывать о торговых связях и трансграничных инвестициях, а на это надо пару недель. Как ты думаешь, какое следующее событие в мире э, науки и техники радикально изменит мир? Невероятные перспективы открывает искусственный интеллект. И поразительно, что уже здесь, но неравномерно распределен. Но он есть в наших посудомоечных машинах, участвует в каждом нашем поиске в интернете. Мы постоянно используем искусственный интеллект, но вскоре все будет оборудовано датчиками. Наша мебель или вот на твоих брюках будет искусственный интеллект, чтобы стиральная машина могла узнать, как их стирать. Везде будут датчики, все предметы будут общаться друг с другом. Не, я говорю о радикальном изменении мира. Это может быть тотальный интернет бесплатный, это может быть бесплатная электроэнергия, может быть еще что-то, что, -то, что ну, с твоей точки зрения может принципиально изменить мир. Если мы говорим о технологических революциях, я уверен, что не только искусственный интеллект, но и биотехнологии, тот факт, что мы оцифровываем свой геном и нашу иммунную систему, это потрясающая революция. В будущем мы не просто избавимся от болезней, но и сможем создавать новое. Мы сможем создавать новые сочетания генов, и это совершит переворот в пищевой промышленности. Но также откроют и другие возможности. Восстанавливать вымершие виды, а также улучшать собственный геном. Это будет просто с ума сойти. Можно будет не просто улучшить зрение или слух, но и другие чувства, совершенствовать организм с помощью технологий. Это величайшая революция будущего, я так считаю. В Украине считают, что украинские программисты – это чернорабочие в мировой э, IT-индустрии. Что бы ты посоветовал предпринимателям или IT-сотрудникам для того, чтобы... От чернорабочих перейти в топ-левел IT девелопмента. Но ну, для этого нужно красть лучшие идеи у других. Это путь вперед. Именно так любая страна добивается процветания, потому что именно в этом польза от торговых отношений. Это больше, чем торговля товарами, услугами и так далее. Это идеи, это технологии. И когда ты встраиваешься в цепочку добавленной стоимости, ты получаешь инструменты для собственного подъема. Камбоджа сейчас один из мировых лидеров в производстве тканей и одежды. Все началось с того, что 170 рабочих... 30 или нет, уже 40 лет назад прошли обучение у южнокорейского производителя, который хотел открыть завод в Камбодже. Завод запустился, все хорошо. Но 160 из этих 170 рабочих через 5 лет ушли в свой бизнес. У них был доступ к лучшим идеям, лучшим технологиям. И они поняли, мы ведь тоже можем этим заниматься, и начали свой подъем. В общем, находите лучшие идеи, где только возможно. Это рецепт развития и подъема. Расскажи о своей практике работы над документарным кино и над тем, что ты работаешь для самого сложного рынка, для американского, который очень такой избирательный, очень переборчивый и и тяжело конкурировать с американским продакшеном. Он чрезвычайно конкурентный, потому что конкуренция ведется со всеми. Люди, с которыми я работаю на американском телевидении, рассказывают, что лет 30-40 назад им приходилось конкурировать только с другими крупными вещателями. Теперь же со всеми. Потому что у каждого есть камера в телефоне. Люди выходят на YouTube. Именно. Порог входа так снизился, что таланты вдруг стали появляться повсюду. И это действительно трудность. Стало тяжелее, но при этом стало легче находить новые, свежие идеи. Легче находить новые таланты и хороших операторов, хороших режиссеров, хороших актеров и так далее. Потому что появилось множество людей, которым есть где себя проявить. Поэтому нам также много помогают. Я добился больших успехов с документальными фильмами, но конкуренты все время наступают на пятки, так что приходится постоянно бежать, чтобы оставаться на месте. Что тебя драйвит? Думаю, самое важное – это мое любопытство. Я одержимо пытаюсь разобраться, как устроен мир, потому что у меня нет интуитивного понимания, как все работает. Постоянно приходится разбираться, что к чему. Это моя страсть. Ведь я люблю мир, люблю технологии, постоянно двигаюсь из мест, где создают мало ценного для людей, у места, где ценного создают много. Потому что это главный механизм мира. За счет этого идет прогресс, снижается уровень бедности, решаются проблемы, и я постоянно выясняю, как это работает и стараюсь воспроизвести такие подходы в большом масштабе и, надеюсь, вдохновляю других людей делать то же самое. Что является твоим основным объектом внимания в документальном кино? Это зачастую сферы, где вот-вот случится или уже происходит какое-то резкое изменение. Например, как в энергетике сейчас, как мы в будущем будем обеспечивать мир энергией. Но я также часто езжу в страны, где в самом разгаре идет процесс реформ или страны, которые открываются миру. Много экзотических мест. Один из последних фильмов был об Индии, другой снимался в тропической Африке, а самый последний был о самом экзотическом месте, о Швеции, моей стране, о которой я рассказываю, американской аудитории. Для меня честь выступать перед такой интересной аудиторией рассказывая, что происходит в мире. Ведь вы сами постоянно создаете этот мир. Моя роль здесь сегодня – рассказать о том, что я вижу по всему миру в сфере крупных трендов, в глобализации и дигитализации, и о том, как это влияет на все. А также создает вот это чувство неуютности. Потому что теперь все не так, как раньше. Не так, как мы привыкли. Есть у вас чувство, что мир стал сложнее? Как будто немножко запутано все стало, ага? Почему так? У меня такое же чувство. Пусть даже это все круто и интересно, и на этом можно сделать карьеру, но ведь оно и правда запутано, и от этого нам не уютно. В юности я считал, что здорово играю в шахматы. Но при этом знал, что никогда не стану чемпионом мира, не стану гроссмейстером, потому что они все были из Советского Союза. Это факт. В 1990 году 9 из 10 лучших шахматистов мира были из Советского Союза. В течение почти 40 лет чемпион мира, 40 из 43 лет, чемпион был из СССР. Не судьба. Но почему они все были из одной страны? Частично по культурным причинам. Частично потому, что советских шахматистов готовили активнее. Лучше обучали, больше в них вкладывали, чем в других странах. И отчасти потому, что у них было больше знаний. Для них собрали в величайшем мире архив знаний и данных о шахматах. Хранилище Советской Федерации шахмат было забито информацией о каждом шахматном матче, который прошел в истории. Так что, если ты игрок или тренер, ты мог пойти в архивы, изучать старые игры и пробовать думать, как бы они складывались, если бы тот или иной ход выглядел по-другому. Сегодня шахматный мир выглядит совершенно иначе. Например, чемпион сейчас из Норвегии. А если посмотреть на десятку лучших шахматистов, то увидите, что они представляют Францию, Индию, Нидерланды, США и другие страны. Они со всего мира. Теперь это совсем разные люди. И они становятся мастерами намного раньше. Магнус Карлсон, гроссмейстер, чемпион мира. Он стал гроссмейстером в 13 лет. Анна Музычук, великая украинская шахматистка. Начала серьезно играть с двух лет. То есть, внезапно, игрок может появиться в любой стране. Потому что глобализация позволяет шахматному миру выявлять таланты в любом уголке планеты. Они могут жить на окраине Дели или в Норвегии, но теперь у них есть шанс, которого раньше не было. Молодой талант теперь могут заметить и ему предоставят лучшее обучение. В том числе, потому что это лучшее обучение стало цифровым. Шахматисты с детства начинают играть с компьютером. А шахматный компьютер – это тот же архив Советской Федерации шахмат, но помещается в карман. Мы вдруг все получили доступ ко всем сыгранным в истории матчам и можем разыгрывать их в реальном времени, разбирать и смотреть варианты, что было бы, если бы Бобби Фишер походил сюда, или Гарри Гаспаро походил туда, что нужно было сделать на 21-м году, чтобы получить еще лучшую позицию. Глобализация и дигитализация – Изменили игру в шахматы настолько, что сейчас мы играем лучше, чем когда-либо ранее, и начинаем делать это в более раннем возрасте. И если проанализировать турниры, то видно, что игроки перестали допускать простые ошибки, которые случались в прошлом. Мы живем в прекрасном мире улучшений, шахматы становятся все лучше. И это хорошая новость. Но это и плохая новость, если вы один из старых шахматных мастеров, успех которого зависел от недоступности знаний для других, которые, несмотря на свои таланты, не могли конкурировать из-за разного рода препятствий – политических барьеров, бедности, недостатка знаний и так далее. Есть тезис о том, что сейчас мы находимся на первом уровне рождения нового рынка. Рынок зеленой энергетики, который изменит мир. Откомментирую это. Когда я путешествую и изучаю новые решения в энергетике в разных странах, Общаюсь с исследователями в их лабораториях, я вижу, что ведется невероятная изобретательная работа по разработке видов топлива и источников энергии, которые будут одновременно и зелеными, и дешевыми, потому что вся соль в этом, чтобы новая энергия применялась повсюду. Люди должны заходить ее не только потому, что они думают об экологии, но и потому, что она дешевле. И мне кажется, что процесс идет быстрее, чем большинство людей предполагало пару лет назад. Изменения очень серьезны. Одна из причин – глобальный рынок, где мы учимся друг у друга и работаем, опираясь на знания, накопленные в других странах. И перспективные направления зачастую бывают неочевидными. Решение может быть не в солнечной энергии или чем-то подобном, а в новых материалах. Например, если мы изобретем материал, который будет проводить энергию быстрее и лучше, чем любой другой. Люди повсюду занимаются такими разработками. Я как инвестор анализирую инвестиции в зеленую технологию, в солнце. И сегодня э, капекс э, составляет где-то 1000 долларов на один киловатт производимой электроэнергии. Но основные мои опасения состоят в том, что в ближайшее время возникнет технология, которая сделает э, производство намного дешевле. Cheaper and cheaper. И капекс будет стоить, может быть, 200, может быть, 400 долларов на 1 киловатт. Что ты думаешь по этому поводу? Да, если прогорят твои инвестиции, прогорят эти компании, это будет прискорбно. Но это, пожалуй, тот процесс, который позволит нам в будущем всегда находить лучшее решение. Нам нужно это креативное разрушение, позволяющее находить новые источники, материалы, товары и услуги, которые лучше существующих. И именно потому мы в них инвестируем. Любой инвестор надеется, что как раз эта компания сумеет разорить конкурентов и стать победителем. Именно эта искра движет инженерными разработками, всей этой машиной открытий, инноваций и заинтересованности в инвестициях. Многие люди потеряют свои деньги. Я рассматриваю рынок, любой рынок, как своего рода минное поле. Нам надо перейти через него на другую сторону, неизвестно, какая она. Но там решение наших проблем. Но путь опасен, ведь повсюду мины. Так что все предприниматели, все новаторы, они немножко сумасшедшие, потому что бегут по минному полю, где кто-то из них неминуемо взорвется. Но обществу нужно как можно больше людей, готовых идти на ту сторону, даже если это опасно. Многие из них проиграют, но они сделают свой вклад в то, чтобы мы все, в конце концов, оказались на той стороне. Еще один швед Кёрл Ностром, говорит о том, что через 15-20 лет не будет 237 стран, а будет 600 городов. И изменится мировая культура ведения бизнеса. Что ты думаешь по поводу трендов ближайших в бизнесе и как современным предпринимателям быть все время в тренде, как их ловить, как их, как их чувствовать? Думаю, что глобализация показала нам, что страны зачастую слишком малы для решения очень больших проблем. Но при этом они зачастую слишком велики для многих мелких проблем. С уверенностью можно сказать, что страна не всегда оптимальный масштаб для решения проблем человечества. В будущем, думаю, мы это увидим. Некоторые вопросы требуют наднациональных решений, например, в торговле или экологии. Для этого создаются организации вроде Евросоюза или Всемирной торговой организации, но при этом есть мелкие местные вопросы. И немного странно, что мы доверяем сидящему в столице правительству определять, как будет работать здравоохранение на местах, или что будет происходить с местной инфраструктурой и тому подобное. Думаю, мы наблюдаем с двух полномочий в двух направлениях – от государства на наднациональный уровень и на уровень регионов и городов полностью согласен с Норстримом. Эти города – двигатели созидания, там встречаются люди и происходят события. Город – очень важное место. И в будущем города станут важнее стран. А как это влияет на предпринимателя, на организацию? Во-первых, есть надежда, что наднациональные организации будут обеспечивать свободу торговли, передвижения, мобильности. Это чрезвычайно важно. В то же время локальные рынки будут оставаться основой, отправной точкой, где можно найти кадры и капитал, чтобы начать что-то делать. Но когда ты уже начал, и на местном уровне получается хорошо, включается огромный плюс интернета. Сейчас можно выйти на глобальный уровень, потому что у нас есть платформы, есть облачные вычисления, разнообразные услуги для бизнеса от технологических гигантов и так далее. И свою локальную базу можно использовать, чтобы выходить на международный уровень. Во второй половине 20 века технологии менялись стремительно. Стандартный контейнер изменил все наше производство и цепочки снабжения по всему миру. Потому что раньше у нас в паре мест были центры производства. И выйти на рынок можно было только, если вы отлично производите все. Если у вас под рукой есть капитал, знания и навыки, изобретенный в 1950-60-х годах контейнер создал транспортную систему, которая обеспечила практически идеальную передачу грузов между автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Вы берете свою продукцию, любую, и кладете в контейнер. Контейнер идет на грузовик, грузовик доставляет его на судно, и товар уходит на другой край земли. И это меняет все, потому что вам больше не надо быть специалистом по производству целого мобильного телефона или планшета. Внезапно оказывается, что достаточно уметь производить маленькую деталь, складывать детали в контейнер, слать в другую страну, где их соберут и продадут снова-таки еще где-нибудь. Меняется экономика вообще. И меняются возможности каждого быть активным участником экономики. Торговля – это просто машина. Машина, в которую мы загружаем то, что умеем производить. А с другой ее стороны, получаем то, что хотим потреблять. Волшебная машина. Это удивительная машина, которая позволяет мне… Ну, смотрите, я совершенно не умею шить костюмы. Или собирать компьютеры но умею писать книги и выступать с лекциями. И тогда я скармливаю свои умения машине и получаю взамен компьютеры и другие вещи, которые не умею производить, и свой костюм тоже. Магия! Это же величайшее изобретение в истории. Но мы обычно не воспринимаем его как инновацию, ведь никто его не изобретал. Просто люди встретились и стали думать, что я умею делать такого, что другой человек не умеет, чтобы можно было обменяться результатами труда. Хомо sapiens вообще завоевал Землю именно потому, что мы лучше других видов коммуницируем, сотрудничаем, обмениваемся, чтобы получать доступ к мозгам других людей. И это позволяет добиваться экспоненциального роста во всем мире. В натуральном хозяйстве, в традиционном обществе проблема богатства была проблемой информации. Все здорово умели делать одно и то же. Производить определенный вид пищи, используя одинаковые методы. При таких раскладах в головах у людей все примерно одинаковое, да и повседневная работа у всех одинакова. Лишь обмен, разделение труда, свободная торговля меняют ситуацию и позволяют нам всем быть специалистами в своей сфере, и это меняет все. Теперь давайте посмотрим на естественные эксперименты из мировой истории. Что будет, если у вас нет доступа к тому, что делают другие? Такой эксперимент возник на острове Тасмания у южного побережья Австралии. 10 тысяч лет назад остров был частью Австралии. Тасманийцы не отличались от других австралийских аборигенов. Но потом уровень моря стал подниматься. И вскоре они были отрезаны, и 10 тысяч лет их цивилизация развивалась в изоляции, полной изоляции от всех. И когда примерно 200 лет назад их нашли европейцы, то увидели культуру настолько примитивную по сравнению с культурой австралийских аборигенов, что приняли тасманийцев за представителей иной расы. Потому что те не имели понятия об инновациях, которыми пользовались другие люди. У аборигенов были новшества в охоте, рыбной ловле, в оружии, снастях, был бумеранг, была одежда, которая становилась все сложнее. У тасманийцев не просто не было инноваций, они растеряли навыки, которыми владели 10 тысяч лет назад, потому что у маленькой изолированной популяции достаточно пары ошибок. И вы забыли, как изготавливать такой вид каноэ. А вспомнить уже сложнее, ведь нельзя просто зайти в Википедию и посмотреть технологию каноэ. Но хуже всего то, что 200-километровый пролив между островом и Австралией не позволял обмениваться информацией. Один изучавший их археолог сказал, что это напоминало усыхание ума. Но никакого усыхания не было. У них был тот же ум, такой же мозг, как у австралийских аборигенов. Они просто утратили доступ к разуму других людей, потеряли их мозги. Вот и вся разница. И именно потому результаты были катастрофическими. Как ты думаешь, что придумают американцы для того, чтобы... Сохранять мировое господство на уровне competition with China. Америке надо понять, что это не борьба, где остаться должен только один. При таком подходе, я считаю, проиграют и Америка, и Китай. В этом проблема политики Трампа, который начинает торговые войны и не дает китайским компаниям покупать нужную им электронику и другие вещи. <laughs> Если бы это работало... Результат был бы ужасен, и для Америки тоже, потому что нам нужно, чтобы эти полтора миллиарда китайцев производили новые идеи, делали инвестиции, запускали новый бизнес, чтобы с ними можно было торговать, и у них можно было бы учиться, иначе если от них отгородиться, они все равно справятся, пусть и немного хуже, чем если бы мы с ними открыто торговали. Но в выигрыше будет только Китай, а не Америка. Посмотрите, что сделали американцы, например, с оборудованием и технологиями для спутников. Они решили, но надо, чтобы китайцы не слишком далеко забрались в продаже спутников. Мы не будем продавать оборудование их производителям. В результате Китаю понадобилось немного больше времени, чтобы создать те же вещи, но китайцы справились. И теперь они владеют интеллектуальной собственностью и собственным производством. Американские компании, для которых это мог быть важный рынок в крупном проигрыше. А еще создается плохое отношение, плохая атмосфера между странами. А ведь в будущем Китай станет величайшей экономикой мира и... Мощным государством. Невероятно мощным. А что будет написано в их учебниках истории? Будет ли там сказано, что американцы и Запад всегда были открыты и щедры, торговали и помогали Китаю прийти к процветанию? Или же, что Америка пыталась уничтожить Китай, блокировать торговлю и разрушать перспективы? Думаю, будущее мира будет определяться тем, что напишут в учебниках истории. Что ты думаешь о России в этом мировом разделении влияния? Ну, Россия – другое дело, потому что Китаю удалось стать сверхдержавой в экономике, в технологиях и так далее. А Россия двигалась в другую сторону, от статуса сверхдержавы к статусу державы региональной. Причем демографическая и экономическая ситуация делают ее не слишком могучей. Поэтому Путин пробует играть в агрессию. Он как бы компенсирует этим недостатки. И мне кажется, это очень плохо для будущего России, потому что если они хотят мощную экономику, ее надо диверсифицировать. В ее основе должны быть предприниматели, а не несколько огромных тяжеловесных компаний, торгующих ресурсами. Мне важно твое мнение, как мир допустил ситуацию с Крымом в середине 21 века. Думаю, так случилось потому, что этого никто не ожидал. Мы ведь думали, что все уроки усвоены. Уже сто лет прошло с конца Первой мировой войны. Потом была Вторая мировая, после которой всем стало ясно, что агрессивное, завоевательное расширение границ абсолютно неприемлемо. И мы долгое время были уверены, что это очевидно для всех. И мы ослабили свою защиту. И ментальную, и военную. Ведь все играли по этим правилам. А Россия смогла их полностью проигнорировать, совершив резкий решительный шаг прежде, чем кто-то мог отреагировать. А потом все были ошеломлены и не понимали, как реагировать. Теперь вот говорят, уже слишком поздно что-то делать. Но я думаю, что это важный урок на будущее. Нельзя ничего принимать как должное, ни мир, ни международное сотрудничество. Людям в целом надо доверять, ну и проверять, что они поступают как должно и быть готовым мобилизироваться, чтобы не допустить повторения подобных событий. Как ты думаешь, какое место займет блокчейн и цифровая экономика в ближайшее время в мире? Думаю, у блокчейна огромный потенциал. Я не уверен насчет биткоина или другой валюты, что там с ними будет я в этом не слишком заинтересован. Но вот сам блокчейн – это революционная технология, и не случайно, что ей уделяют столько внимания. Даже Национальный банк Швеции подумывает, а не завести ли нам собственную криптовалюту на основе блокчейна. Думаю, в результате мы получим децентрализацию любых сетей. Это может быть валюта, а может быть что-то другое. И такая децентрализация открывает созидательные возможности для всех участников. Тут-то и начинается самое волшебное. Пока мы этого не видели, но есть много примеров, как люди ищут новые пути. Биткоин, к примеру, любую информацию можно превратить в оказание услуг. Блокчейн может стать чем-то вроде интернета для денег. Возможно, разные применения, речь не только о передаче ресурсов денег кому-то, но также информации о чем угодно. Например, у вас разные коды для запуска процесса открытия устройства, которые вы купили за биткоин, что угодно. Понятия не имею, когда это случится. Я знаю, что это платформа для созидания, и обычно это приводит к необычным вещам, которых никто не мог предсказать. Что сейчас происходит в мире на фоне глобализации и диджитализации? Изменение нашего представления обо всем, что мы делаем в цифровой сфере с нулями и единичками. Мы превращаемся из тасмонийцев в огнесемельцев. В этом вся разница. Мы не лучше, чем наши родители или деды. Но у нас есть доступ к мозгам других людей. Это позволяет нам больше специализироваться, больше созидать и стремительно улучшать мир. Если использовать это, если быть открытым ко всем идеям, если мы настоящие огнеземельцы, мы садимся в каное и регулярно плаваем в Южную Америку, узнавая новое и определяя главные темы будущего. В мире шахмат мы недавно открыли это, потому что можем использовать идеи от большего количества людей, чтобы развивать игру еще сильнее. В 1999 году лучший на то время шахматист Гарри Каспаров принял участие в эксперименте. Он играл матч против всего мира. Организаторы использовали новинку — всемирную паутину для организации игры онлайн, за которой следил весь мир. С одной стороны – Гарри Каспаров, с другой – остальной мир. Любой зарегистрировавшийся мог принять участие в игре. Голосованием они решали, какой сделать ход против Каспарова. Ход определялся по итогам суточного голосования. Гарри Каспаров признался, что ожидал, что играть будет очень легко. Ведь, ну правда же, средний человек не слишком умен, а это значит, что половина людей еще тупее. С самого начала около 20% предложений голосов были за совершенно глупые ходы, которые вели к быстрому поражению команды мира. Немало голосов было за ходы, которые противоречат правилам шахмат. Но матч стал сложнейшим в жизни Каспарова. Почему? Потому что, когда все могли голосовать и видеть, что предлагают другие, там была полная прозрачность. Так вот, там спонтанно сформировалась определенная иерархия. Людям предлагались разные идеи, и они могли выбирать лучшую из них. И это создало немало проблем для Гарри Каспарова. Особенно после того, как свой веб-инструмент запустила одна 15-летняя шахматистка из Америки. Она создала сайт, где можно было сравнивать лучшие ходы, там собирали все варианты и лучшие доводы за и против каждого хода. Когда она это сделала, люди стали подавать на этот сайт и свои аргументы. То есть там нередко приходили к лучшему решению для следующего хода. При этом она была очень скромна. Часто у нее было свое мнение насчет лучшего варианта, но если она видела, что предложенная кем-то идея лучше, она немедленно ее принимала и предлагала в качестве хода. В результате все больше и больше людей голосовали за ее предложение, и это дало результат. Это был не хаотичный процесс, просто нашелся человек, эффективно обобщающий идеи от разных людей. Из-за этого человека стали голосовать. К десятому ходу кто-то заметил, что неизвестный парень из Пуэрто-Рико предложил совершенно неожиданный ход и выложил эту информацию на страницу этой 15-летней девочки. За этот вариант проголосовали, и Гарри Каспарову пришлось защищаться. Только на 50-м ходу он вернул себе инициативу а позднее и победил. Но этот эксперимент чрезвычайно интересен, потому что показывает, как, используя лучшие доступные идеи, можно успешно противостоять величайшему шахматному гению. И раньше всегда была вероятность, что где-то в мире есть человек, способный дать гениальное решение для какого-нибудь 26-го хода. Но мы не могли его отыскать, а он не мог найти нас. Диджитализация и глобализация означают, что теперь мы можем выйти на связь друг с другом, если будем создавать нужные платформы, если будет необходимый инструментарий. Именно поэтому мы находим больше талантов, чем раньше, лучшие идеи, чем раньше, даже если их источники живут где-то вдали от больших городов. Как ты считаешь, изменится мировая банковская система в ближайшее время? На самом деле, я уже давно считаю, что банковский мир стоит на пороге разрушительных изменений с разных сторон. Со стороны новых мелких конкурентов, но также и со стороны различных систем взаимного кредитования физических лиц и даже независимых валютных систем и тому подобного. Думаю, многое может и должно случиться. Пока что ничего не видно, и одна из причин в последствиях финансового кризиса, тут парадокс. Кризис показал, что многие старые финансовые учреждения ужасны, и их необходимо снести. Но появилось и множество правил, столько требований по комплайнсу, что лишь крупные банки могут позволить себе чем-то заниматься в финансовом секторе. Таким образом, кризис остановил многих потенциальных инноваторов. Надеюсь, в будущем появятся возможности для большей открытости или либерализации банковской системы. Меньше правил и регулирования, а для компенсации этого, возможно, большие банки принудят держать больший капитал или что-то в этом духе. Нужно что-то делать, чтобы на рынок могли прийти новые конкуренты. Не думаешь ли ты, что в ближайшее время... Большинство банковских сервисов уйдет в блокчейн и в небанковскую систему благодаря децентрализации и отсутствию всяческого комплайнса и контроля. А в банках останется только функция эмиссии и глобального сохранения денег в виде там, золота и национальных запасов. Думаю, это могло бы случиться. И по большому счету это должно случиться. Нам объективно не нужны такие огромные банки, как сейчас. Причин их огромного размера две. Во-первых, у них есть негласная гарантия, что им не дадут обанкротиться. Государство поможет. Поэтому займы для них стоят дешевле, и они могут быстро развиваться. А еще есть целая система правил и комплайенса. Только для комплайенса надо держать в штате тысячи людей. Тысячи. Да, и это сложно обеспечить, если вы двое парней, которые сидят в подвальном офисе и придумали, как порвать финансовую систему. Думаю, блокчейн многие эти проблемы решит. Используя его, можно создать доверие к системе. Но есть проблема. Один мой знакомый занимается клиринговыми расчетами, и я спросил у него. Ты не боишься конкуренции со стороны блокчейна? А он ответил, нет, государство никогда этого не допустит. Они не хотят упускать контроль. Так что это может случиться и должно случиться, но есть политический интерес этому воспрепятствовать. Я знаю одного парня, который придумал АСИК. Ага. Ты знаешь, что такое АСИК? Это микросхема, которая выдает хэш. Да, да. Знаешь, слышал о таком. Асик, созданная в Украине, не в Китае, понимаешь? О, oh, you know. oh, wow. <laughs> не знал. Yeah. А завтра он будет на этой конференции. О, как интересно. Надо будет почитать про эту тему. Он мне сказал, блокчейн сейчас не тот, что был год назад. У блокчейна было три периода. Первый, когда никто не доверял блокчейну и не занимался майнингом. Только отдельные ребята зарабатывали. Давалось много биткоинов. Вторым был период домашнего блокчейна, когда все ставили дома фермы. Но а сейчас очень интересный период. Это майнинг 3.0. Манить очень дорого.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 а это, понятно, влияет на все. Особенно сейчас, при переходе в эру, когда интернет есть везде, во всех вещах. Рано или поздно этот процесс остановится. Потому что у нас вот такие сейчас транзисторы, толщиной в два десятка атомов. Я не знаю, можно ли сделать их еще тоньше. Но тогда будут другие пути. Вместо расчета в чипе будут расчеты в облаке. И это помогает во всем. Дает возможности для любой работы. И чипы можно использовать по-новому, для разных целей, не только для заработка денег. Что будет завтра? А завтра мы получим удивительные возможности. Мы сможем делать вещи, о которых не могли и мечтать. Потому что технологии – это способность делать что-то. В будущем у нас интернет будет повсюду. Повсюду будут облака. Будет моментальный доступ к любой информации, возможно, с помощью нейросвязи прямо из мозга. Мы сможем управлять химическими процессами в организмах, создавать разные вещи, на которых строить платформы, не выходя из дома. В результате изменится баланс власти в обществе. Мы уже видели, как традиционные СМИ рухнули, когда каждый смог писать и снимать, а теперь подобное происходит в производстве, в биотехнологиях, в финансовых услугах. Большой бизнес и государственные институты, которые существуют только потому, что организовывать что-то альтернативное очень дорого. Требуются астрономические инвестиции. Это нецелесообразно. Они уже обваливаются. Это следующий большой этап. Системы рушатся, когда люди начинают выполнять их функции самостоятельно. Все наши структуры, наши институты, наши правила, законы и нормы были созданы для другого мира. Для мира, который не мог быть разрушен 15-летними ребятами из Олумбатора которые даже не говорят по-английски. Они созданы для мира, где у нас были все барьеры, были препятствия, не позволявшие скрытому таланту резко проявить себя. И потому сейчас они рушатся у нас на глазах. Потому мы видим невероятный переворот в идеях, в технологиях, Потому что больше людей получили доступ к машине обмена, чем когда-либо ранее. Больше людей получили доступ к накопленным человечеством знаниям. А это значит, что больше людей из самых разных мест стали думать, исследовать, запускать бизнес, совершенствовать технологии, и гигантские институты рушатся. Посмотрите на политику, как идет политический процесс в мире. Раньше это была простая игра, где несколько партий все решали. Но теперь людей это вдруг перестало устраивать. Они ищут альтернативы. Легче инициировать протесты, легче собирать альтернативные партии. Ломать старое стало легче, чем когда-либо раньше. Это и плюс, и минус. Потому что плохие люди тоже будут использовать технологии, организовывать людей по-новому и по-новому вести в политику. В ситкоме «Сайнфелд» есть момент, когда Джордж Костанца презентует большой телекомпании идею «Шоу ни о чем». Оно именно должно быть ни о чем. В этом и замысел. Интересные персонажи? Нет, не нужны. Оно ни о чем. Почему же люди будут его смотреть? Потому что его показывают по телевизору. Когда-то этого было достаточно, чтобы население смотрело шоу, не отрываясь. Сейчас же конкуренция давит отовсюду. Появились технологии цифровой съемки, обработки и трансляции видео. Внезапно конкуренты не просто другие телекомпании, но и все кто угодно, где угодно, если им в голову приходят идеи лучше наших, конкурировать непросто. Приходится работать все интенсивнее, отбирая лучшие идеи и лучших людей отовсюду. Границы между СМИ стираются, потому что газеты вдруг начинают делать видео, ведь стоимость съемок резко упала. Но пока газеты становятся телевидением, телекомпании становятся газетами и выкладывают статьи в интернете. Идет постоянная борьба. И есть еще одна причина таких разрушений и изменений. Когда конкурент собирается вторкнуться в мою сферу, как случилось недавно у Netflix и HBO, Netflix раньше был просто библиотекой передач и фильмов, а HBO просто создавала контент для аудитории. Недавно руководитель Netflix сказал, «Наша цель – стать HBO быстрее, чем HBO станет нами. Мы постоянно вторгаемся на чужую территорию». Подобное происходит и в других сферах. Профсоюзам сложнее удержать своих членов, в традиционной церкви сложнее сохранить прихожан. Более сильной в военном отношении стороне становится сложнее побеждать в вооруженных конфликтах, потому что новые технологии и новое оружие, которые не столь централизованы, как раньше, позволяют быстрее перемещаться и наносить противнику урон с помощью асимметричных операций. Раньше было просто, если у тебя больше людей и оружия, ты победил. За последние 50 лет стороны, которые на бумаге были мощнее, выиграли лишь 49% битв, меньше половины. В каких-то случаях это плюс, но в каких-то и минус. Потому что теперь террористам легче сотрудничать, организовываться, поддерживать связь и получать технологии для разрушения всего, чем мы занимаемся поэтому мир сейчас выглядит таким запутанным. У нас появилось больше возможностей, но и у всех остальных тоже, и у всех конкурентов тоже, поэтому мы чувствуем давление со всех сторон. Джон Клис, не знаю были ли популярны в Украине Джон Клис и Монти Пайтон. Но он был великим комиком, по крайней мере, для поколения моих родителей. Недавно он так сказал про Монти Пайтон и темы, о которых они шутили. Мы подшучивали над стабильным обществом, которое нуждалось во встряске. Над военными политиками, руководителями, властями. Но теперь все социальные структуры рушатся, и работать в комедии на фоне таких быстрых изменений стало тяжело. Непонятно, про кого теперь шутить. Несложно удариться в ностальгию и воображай себе, что в прошлом была какая-то гармоничная эра, когда все было просто. И тут правило номер один. Не позволяйте себе ностальгировать. Ностальгия ⁇ это хорошо, когда рассматриваешь фотографии своей семьи и так далее, но не тогда, когда думаешь о политике, экономике, технологиях, потому что старых добрых дней на самом деле не было, не существовало. Представим себе 2025 год. Электроэнергия 1 цент, Global интернет. Free, Every People. Где ты будешь прятаться? Да, есть проблемка. У меня есть друг из Швеции. Он имеет остров. Да не один, а три. Вот он. Да, это то, что нужно. Разумеется, тут возникают проблемы. Если нас беспокоят вопросы приватности уже сейчас, в мире, где мы знаем, у кого наша информация, что будет, когда повсюду внедрят виртуальную или дополненную реальность. И датчики, они ведь могут собирать очень точные данные. Это немного тревожит. Уверен, что правительства захотят заполучить такие данные, чтобы контролировать нас. Но я всегда считал, и считаю, что единственное решение для проблем созданных технологий – лучшая технология. Думаю, что когда после такого сдвига мышления мы начнем беспокоиться на этот счет, появится рынок для создания как бы хранилищ нашей информации. Скажем, я храню персональные данные на очень защищенном, супер зашифрованном острове в Швеции. А потом использую цифровую технологию, какие-то алгоритмы от Клирингового дома или информационного банка. Или как угодно назови, которые за пару миллисекунд согласуют с Фейсбуком или банком или Гуглом, как они будут использовать мои данные и обеспечить, чтобы я мог эти данные отозвать. Я не типичный украинец, потому что у меня есть корова, у меня есть козы, okay. я, я yeah. пью парное молоко каждое утро. But... Мы имели 10 лет назад такой анекдот. Это не шутка, это небольшая смешная история. Когда встречаются два человека, и один у другого спрашивает, «Ты пробовал мастурбировать в туалете?» Тут говорит, «Да». А второй ему говорит, «Правда классное место?» Сейчас, когда я сижу э, на туалете, первое действие, которое я делаю, я смотрю э, YouTube анализис И когда я отключаю его... Я думаю, что это уже не мое пространство, это уже мировое пространство. Где прятаться завтра? Да, нужен собственный отдельный туалет. Да, без интернета. Кое-где нам не нужны датчики, которые все считывают. С другой стороны, это еще будет большой темой анализ экскрементов. Это тоже анализ данных. Немного грязный бизнес, но тоже интересный. Но я согласен, будет и спрос на закрытость. Я считаю, что здоровье человека отражается и на его делах. Поэтому мой вопрос – что вдохновляет вас и в чем резервы вашей жизненной энергии? Спасибо. Спасибо. Это очень хороший вопрос. Я так понимаю, он не про энергетические добавки, которые я использую, а больше об интеллектуальной стороне. На самом деле, мой ресурс в том, что я когда-то не сразу понял, в каком прекрасном мире живу. Я рос и был очень пессимистичен насчет нашего мира. Думал, что мы все уничтожаем, что современная индустриализация безнадежна и ужасна, что нам стоит откатиться назад к предыдущей прекрасной эпохе. А потом стал читать про историю и понял, что мои предки попросту голодали. В Швеции 19 века был дефицит инноваций, технологий, торговли, и они голодали. А все, что случилось потом... Все, во что я не верил, взрыв предпринимательства и технологий позволили им выжить и в конечном счете родить меня, и вот я тут. Так что я благодарен за этот фантастический, прекрасный мир, где все усердно придумывают идеи, которые сделают мою жизнь лучше. Это мой двигатель. Это своего рода обратная паранойя. Кому-то кажется, что все им угрожают, и такое видение, возможно, может быть полезным в бизнесе. Но у меня обратная паранойя. Мне кажется, что все сидящие здесь стараются создать то, что сделает мою жизнь лучше. За счет лучших технологий, лучших инноваций, товаров и услуг. И я испытываю огромную благодарность. И потому стараюсь отплатить, давая лучшие советы, как людям добиваться в этом успеха. Потому что, в конце концов, я от этого выиграю. Как вы сказали, сейчас прозрачность и доступ к информации создают уникальную возможность для обмена информацией и ее применения для новых разработок и инноваций. Но важный вопрос – где взять ресурсы для их реализации? Мы знаем, что крупнейшие корпорации контролируют большую часть мировых ресурсов и могут просто скупать идеи и реализовывать себя на благо. Как выживать малым и средним компаниям в среде, где большие компании могут их просто перекупать? Очень интересная тема, потому что посмотреть на нее можно с двух сторон. Некоторые мои знакомые, большие инноваторы, не считают проблемой то, что большие компании могут захотеть купить их идеи. Порой в этом и задумка – найти большого покупателя для своих идей. Но, конечно, это может быть проблемой, если в результате инновации заморозятся, если идею купили, чтобы не дать ей ходу. Первое, что надо сказать, нельзя конкурировать с гигантами на их поле. Если у вас та же идея, которую используют Amazon и Facebook, Простите, вы делаете что-то не то. Но можно использовать их платформы, чтобы совершенствовать то, что есть у вас. Если говорить о новых инноваторах, которых скупают, пока мы видим, что это происходит не потому, что гиганты хотят тормозить инновации. Напротив, большая часть инвестиций в нематериальные активы, в инновации поступает от корпораций, потому что они, позвольте вам сообщить, они жутко боятся конкурентов которые постоянно появляются по всему миру, и их страх радует меня, потому что в долгосрочной перспективе они не смогут попросту скупать все идеи, это слишком дорого, а люди будут создавать все новые идеи, которые рано или поздно похоронят гигантов, которые окажутся недостаточно инновационными. Как отличить инновационную идею от обычной неперспективной? Есть ли алгоритмы? Нет. Единственный способ – пробовать применять эти идеи. Люди, которые работают со старыми идеями, чувствуют себя неуютно, когда сталкиваются с новой. Но не попробуешь – не узнаешь. Можно пробовать, можно поэкспериментировать с идеей, посмотреть, взлетает ли она. Однако, если посмотреть на историю инноваций, вы увидите, и это удивительно, что идея часто возникает неожиданно, странно, и лидеры организации нередко в нее вообще не верят. Никто ведь не думал, что можно летать на аппаратах тяжелее воздуха. Даже братья Райт не верили, пока не изобрели самолет. Поэтому, чтобы выдать идею получше, иногда приходится действовать вопреки собственным инстинктам. Посмотрите на инновации, которые сейчас меняют робототехнику. Они пришли не из робототехники. Считалось, что все эти датчики и захват движений стоят слишком дорого. Инновации пришли из компьютерных игр. Несколько безумных геймеров нашли оптимальное решение для таких задач. Посмотрите на инновации в потоковом видео в онлайн-платежах. Они пришли из порноиндустрии, а не из банковской сферы или телевидения. Иначе говоря, отличную инновационную идею опознать сложно, поэтому надо искать ее активнее и в более неожиданных местах. Мне, мне, мне нужно три совета молодым предпринимателям. Предпринимателям 25-30 лет. С точки зрения личного мышления, надо не то, чтобы оставаться голодным, надо оставаться любопытным. И не надо углубляться в реализацию своей бизнес-модели настолько, чтобы забывать об альтернативах, терять из виду происходящее. Любопытство – самый важный фактор. И если тебе не все равно, тебе будет любопытно, и все будет интересно, и ты будешь над этим работать. Второй момент, я считаю, это люди. Технологии предоставляют все больше возможностей, но это же несколько снижает их значение, ведь технология будет у всех. Вопрос, кто способен использовать ее наилучшим образом. Значит, надо находить людей, которые будут хорошо работать с тобой и будут умнее тебя, смогут заполнять пробелы в твоих способностях. С развитием технологий кадровая политика становится все более важной. Ты спросил три совета, давай попробую еще назвать. Нужно изначально понимать, что будет тяжело, и постоянно становиться все тяжелее, потому что давление идет отовсюду. Ты будешь ошеломлен от того, что привычки клиентов меняются быстрее, чем когда-либо. То же самое касается конкурентов и технологий, а потом правительство с ума сходит и ставит палки в колеса. Приходится быть немножко параноиком. Немного паранойи пойдет на пользу, я так считаю. И самый-самый последний вопрос. Как?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 Полезно быть немного параноиком. я имею в виду, что вам нужны не только те люди, которые в вас верят, но и те, кто не верит, Те, которые в вас сомневаются и задают сложные вопросы о том, что вы делаете. Да, у кого-то может быть прекрасная супруга, которая и помогает, и постоянно напрягает, или хороший сотрудник, или он ходит на нужные мероприятия, или смотрит правильные каналы на YouTube, где его заставляют сомневаться. Думаю, что можно кому-то специально поручить такую функцию человеку или группе людей, которые будут играть роль адвоката дьявола и постоянно вам говорить «Да нас едят, если мы на это пойдем!» Или «Эта новая технология сломает нашу модель, надо что-то с этим делать!» Кто-то должен постоянно критиковать вас и ваши действия. И это тяжелая работа. Никто не хочет быть для вас занозой в задницы. Но если человеку это поручить официально, типа «А, теперь слово коллеги, которые разобьет идею нового продукта в пухе прах. Как-то так. Думаю, это довольно важный момент. Это был самый лучший бизнес-контент из Global Inspiring Forum на канале Бегущий Банкир. И не смотрите всякую попсу про всяких дураков, смотрите нас. Thank you. Thank you.